Доброе утро. Вот так вот у нас начинается утро пятого дня в Албании. Ничего нового. Гречка, компрессор, баллоны. Не, новый есть. На зарядку наконец стали у нас спутерами. Сегодня мы отправляемся в пещеру. Голубой глаз. Это у нас мрачное вот такое вот небо. Источник голубой глаз расположен у подножия горы Музина. Водоем имеет необычную окраску. В центре источника вода насыщенного темно-синего цвета, а по краям ярко-голубая. Благодаря оттенку воды и круглой форме. Природная достопримечательность получила название Сири и Кальта», что в переводе с албанского означает «голубой глаз». Он питает реку Быстрица и обеспечивает работу местной гидроэлектростанции. Точная глубина водоема, которую образует источник, остается неизвестной. Водолазы неоднократно пытались исследовать «голубой глаз». Однако из-за сильного давления воды им удалось опуститься лишь на глубину 50 метров. Мы сейчас проезжаем типичные пещерные места речки. И выходящая порода имеет синий цвет, известняк. То есть типичное карстовое место, где быть, должно быть много-много пещер. Так еще я даже еду за самую саду лидерять. Ты знаешь, я об этом задумываюсь с самого утра. Когда Игорь крикнул в 6 утра, дождь, спасай оборудование. Это вызвало большой энтузиазм у нас в машине, это предложение. Игорь в том числе порадовался. Исследователи подсчитали, что дебет воды составляет до 8 кубических метров в секунду. Сам источник и прилегающая территория находятся под охраной государства, как памятник природы. Не, не видно, течение сильное, но вода просто кристально. Друзья, это непередаваемо через камеру, но это просто, просто рай какой-то. Идеально кристальная голубая вода, она просто светится голубизной. надеюсь видно насколько она чистая вот она вообще прозрачная она дает легкое голубизной видно полностью дно видно камни просто это просто специально для дайверов Это по съемочкой, да, вот до 50 метров проходили. То есть его исследовали поляки, практически колодцы, уступы идут вот до. Ну, здесь дальше глубже 50, это по съемка не очень корректная, потому что там шло выполаживание. Но ну, видимо где-то здесь и есть границы, куда добрались а, первопроходцы. Мы год назад были там, ну, глубже 50, 55 мы не пошли, потому что были на воздухе и так уже было немного криминально. Ну а вот это замечательное место, попробуем зайти, сейчас можно снять его сверху. Лех, а что ты можешь вообще рассказать, вот, когда ты погружался в эту пещеру, твои впечатления, ощущения? Ну я с таким сильным течением не сталкивался за свою 30-летнюю карьеру дайвера из пилео дайвера. Нам удалось зайти, но это было очень-очень нелегко. И... Основные проблемы здесь вот на входном участке. Пройдя первые 15-20 метров становится полегче. Дальше тоже лупит течение, но не настолько сильно. Остановились мы тогда на глубине около 50 метров. Шло выполаживание, первый первопроход, объемы уже было интересно. Но продолжать ну, по ряду причин мы в тот раз не стали. Сейчас сложно оценить уровень воды и течения. Мне кажется, немножко посильнее, чем в тот раз. Ну, увидим. Мы уже здесь, да, осталось. Нам знаешь, похоже, у них ноябрь всего такой вот дождливый месяц. И годовая норма осадков в ноябрь вываливает. Ну, а потому что и выдает, тоже здорово. Будем какая быть, красивая пробую, вода. Какая вода, да? Все котубас леди. Что ты сказала, когда вышла? <свист faites> это это <х**>, круто! Там <свист> так красиво, это просто что-то. Это... <свист> это... Вот я когда опустила голову и посмотрела так. Как красиво! Умничка, <свист> молодец! А? Вот это боец. А? Да, боец, молодец. А? На сколько добралась? Сколько добралась? 20. А? 20. Там просто внизу можно было отдохнуть реально. Ага. Большая проблема, когда при таком течении надо положение головы выбирать. Если шарашит прямо в рот, то регулятор на фрифлоу и дает воду в больших количествах. То есть будьте готовы к этому. То есть, ну, Через язык дышать или подворачивать, искать положение, где ну, будет нормально. А что вообще заставляет тебя? А? Ну, это чертовски интересно, красиво, если залезть поглубже, там никто не был. Ну это вот. опасно. Да. Ну и потом чувствуешь себя, что день прожит не зря, какая-то борьба присутствовала.